Промежуточные выборы в Конгресс США. Экскурсия по медиацентру центру Универ ТВ. Очень понравилась доска, на которой можно в прямом эфире записывать какие-то важные мысли и проводить свои лекции. Пожалуй, это почерпну и предложу купить точно такую же: День народного единства в КФУ. В наше непростое время. Каждый праздник, а тем более по такому поводу, всегда объединяет. Всем привет! В эфире «Универ News, а в студии Ариана Поленова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся шестой чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников – кейс «Югео-2022». Целью соревнований является популяризация геологических знаний среди учащихся привлечения внимания проблем геологии и ее роли в современном обществе. В этом году тема мероприятия стала «Тайны Черного моря». Там чаще с 7-11 классов представляли оригинальные решения актуальных проблем геологии. Это не какая-то там олимпиада, это не конференция, это есть чемпионат. Их для школьников проводится, ну, скажу честно, не так много. Вот. Но здесь вы можете познать новую форму вот такой вот конкурентной научной борьбы. 8 ноября стартуют промежуточные выборы в Конгресс США. Каковы шансы на победу, у каждой из партий расскажем далее. 8 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы в Конгресс и Сенат. Они характеризуются как промежуточные, поскольку отличаются от основного выборного мероприятия – выборов президента. Однако их значимость от этого нисколько не уменьшается, потому что в ходе этих выборов полностью переизбирается Конгресс США и меняется треть сенаторов. На данный период времени большинство мест и в Конгрессе, и в Сенате имеют демократы. И выборы имеют следующую динамику, что демократы это большинство могут потерять, вот, и большинство мест может перейти к республиканцам. В Конгрессе это более вероятно, в Сенате расклад сил более сложный, но тоже такая возможность может быть, что да, большинство перейдет к в связи со стремительно приближающимся к горячим временем ряд американских СМИ заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией. В качестве примера приводят учетную запись на имя Нора Берка в соцсети ГАП, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последние месяце появилось несколько постов очерняющих президент США Джо Байдена и друг их представителей демократической партии также автор жаловался на происходящий ныне политический конфликт между двумя нам известными странами ничего такого удивительного нет но совершенно понятно что э, это мало аргументированная такая попытка на фоне общей критики российской политики ну так сказать набрать какие-то дополнительные очки своим кандидатам. вот, Поэтому в основном такие заявления делает демократическая партия, которая, ну, видно, что ее популярность снижается. И чтобы дискредитировать республиканцев, они бросают вот такие заявления. В условиях нестабильной политической ситуации многих на сегодняшний день интересует вопрос, как итоги выборов скажутся на поддержке Украины в конфликте с Россией. По словам эксперта, нынешние выборы вряд ли изменят общую политику США в отношении данного вопроса. Тем более, что в октябре текущего года принята новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, в которых, в принципе, прописан алгоритм действий Соединенных Штатов на ближайшую перспективу вот по, так сказать, украинской проблеме. Поэтому ожидать того, что, скажем так, промежуточные выборы, выборы изменят общую. Политику США на этом направлении не приходится. Сегодня американская социологическая система фиксирует снижение популярности президента Байдена, который является представителем демократической партии. И общее снижение доверия к партии в целом. Таким образом, шансы республиканцев на победу достаточно высоки. Карина Саяхова, Универньюз. Казанский федеральный университет провел экскурсию по медиа-центру для коллег из разных вузов страны. Подробнее расскажет наша съемочная команда.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 В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное системе мусульманского духовного образования в России. Подробнее в сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное лицензированию религиозных учебных заведений. Цель семинара в первую очередь выразилась в обосновании механизма внедрения гуманистических традиций ислама в повседневные формы организации досуга в учреждениях культуры и учебных заведениях. Это и медведицы, среднепрофессиональное образование, это вузы. Естественно, мы находимся в едином правовом пространстве, едином образовательном пространстве. И поэтому, естественно, надзорные органы, это Министерство образования и регионов и Российской Федерации и другие проверяющие органы, Министерства юстиции, они от нас требуют те же, что и светским учебным заведением. На семинаре присутствовали и выступали специалисты из Министерства образования, эксперты и религиозные деятели. Обсуждались вопросы сферы образования для грамотного выстраивания работы – я думаю, для религиозных учебных заведений это очень важно, чтобы они правильно устроили ну, свою работу. С этой точки зрения мы должны четко знать о российском законодательстве, как организовать учебный процесс. Но с этой точки зрения семинар является очень важным. Напомним, что данный семинар проводился совместно с Казанским федеральным университетом. По словам Рафика Мухаммедшина, организация подобных мероприятий важна для просвещения молодежи. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. День народного единства, праздник во время которого в России и за рубежом проходят крестные ходы и многотысячные массовые шествия, а также праздничные концерты, флешмобы и митинги. А что же подготовил Набережный Челнинский институт Казанского федерального университета для студентов и преподавателей? Смотрите далее.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 В День народного единства президент России Владимир Путин присудил представителям Казанского федерального университета государственные награды. Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А председатель правления Российско-исторического общества, исполнительный директор Фонда истории Отечества, научный руководитель НИЛ плюс Института международных отношений Константин Могилевский, Ордена Дружбы. Студентка второго курса Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Альбина Аминова выиграла грант в размере 1 миллиона рублей на создание онлайн-школы Ханны Кунеле по развитию народных и художественных промыслов России. В Казанском федеральном университете состоится телевстреча с официальным представителем, директором Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Тема «Информационные компоненты в дипломатической деятельности в контексте напряженной геополитической обстановки. Карибский кризис. Современная ситуация». Трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальной странице университета в социальности ВКонтакте, а также на канале Универ ТВ. На этом все. В студии была Ариана Поленова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!